Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной из самых острых тем для медицинского предприятия ⁇ это его доходность. На рынке сегодня очень много предприятий медицинских, которые едва-едва э, сводят концы с концами. И собственник готов не только продать, а иногда отдать бесплатно свой бизнес, потому что это тяжелая ноша. Когда мы смотрим на причины такого состояния на рынке у медицинских предприятий, то мы можем сказать, что причины многообразны. В наше агентство очень часто обращаются с вопросом о помощи, о проведении консалтинга. Когда мы проводим аудит в этих клиниках, мы видим, что причин для низкой доходности медицинского предприятия очень много, но основные две – это отсутствие системы бизнес-строительства и грамотного управления клиниками. Что нужно делать в этом случае? Я рекомендую руководителем предприятия остановиться и оглядеться и провести детальный аудит своего предприятия. Мы обычно проводим аудиты частных клиник а, примерно в течение 3-4 недель с выездом на место и оценкой всей ситуации. Результатом такой работы будет ответ на вопросы, какие узкие места имеет бизнес, какие существуют точки роста для клиники и рекомендации по дальнейшим мероприятиям. Полученная информация поможет выстроить серьезную и стройную программу развития клиники и выведения ее из кризиса. Определенно можно сказать, что у нас в стране в медицинском рынке не хватает грамотного менеджмента. Мы проводим такие мероприятия и консультируем собственников и руководителей по выведению предприятий из кризиса. Я приготовила вам подарок. Это перечень всех вопросов, которые необходимы для оценки ситуации с вашим бизнесом. Вы можете пройти по ссылке и найти этот вопросник. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал, и вы получите много полезных инструментов для того, чтобы повысить прибыльность вашего бизнеса.